Всем привет, с вами Жора, и сегодня буду готовить блинчики. У нас неделя блинов масленица. В общем, мне будет помогать моя мама. Всем привет! Перейдем уже к столику, где все ингредиенты подготовлены. Сейчас я покажу, покажу, что тут надо. Нам понадобится молоко, 2 яйца, 2 столовых ложки растительного масла. Ну вот, рюмочки у нас. Соль, мука. И вот тут вот мы вот тут будем все перемешивать. Вот а, и сахар еще. Что, сахар в общем разбиваем 2 яйца я как всегда это делаю аккуратно О -о -о -о. Да. когда вы будете э, разбивать яйца делайте это не как я э, аккуратнее что делаем дальше берем соль вот так пойдет пойдет сахар а? сколько сахара? столовая ложка сахара не подготовили столовая ложка одну да все, перемешивать. Да. Вот этим сразу может? Не да? Возьми, давай. Так. Да. Это Добавлять теперь два стакана молока. Вот такие, да? Стаканы? Да. Что выливать? Прям? Выливай. Думаю, что нам этой посудины-то и не хватит на два стакана. Продевется, нет? Выливай перемешивать перемешивать возьми лучшую вилочку пока сыпь туда муку а то есть сначала мы не выливаем ничего. нет сначала бери муку так муки у нас полтора стакана да. кому интересно угу. бери сразу вилочку выливай, выливай. и одновременно тонкой струйкой выливай и мешай тонкой струйкой тонкой струйкой Иначе, ну, молодец. Теперь вымешивай. Да, однородная масса взбивай. В принципе, однородная. Что мы делаем сейчас с вот этим вот получившимся составом вот этой массой теста? Нужно дать отдохнуть Сколько? тесту 15 минут. Зачем? Ну, чтобы оно отдохнуло, чтобы соединили все ингредиенты. На 15 минут оставляем его да. просто. Отдохнуть. Да? Для соединения всех ингредиентов. Можно его и накрыть полотенцем. Вон полотенцем. Я и его все. накрою. Нет. Что? А полотенцем? Полотенцем. Венчик убирай. Да, я хочу. Да зачем с как-то? Да, все. Все, 15 минут ждем. Ждем. Ждем 15 минут. У нас прошло 15 минут, сейчас будем продолжать. Для начала включим печку да. на полную. Теперь мы достаем нашу смесь, передаем маме камеру. Мама подходит поближе. Добавляем подсолнечное масло и перемешиваем. Да. Ну хватит, хватит уже мешать. М, убирай, так. убирай это да? венчик. Обязательно заливаем все водой, чтобы оно потом у нас не застыло и чтобы легче было отмывать, правильно? правильно. Далее в программе, что мы делаем? Сковородка у нас нагрелась? Не повторяйте это, да? А, ну да, да, да. На Доставай так, масло. Достаем сливочное масло. Похоже на брынца. Так, и теперь э, вымазываем сковородку, да? Обмазываем. Чё тарелочку не взял? Куда ты будешь складывать? Ш что складывать? Ну масло это с вилкой. Смазывай сковородку. Так, все, смазываем. Не занимаемся фигней. И по краям обязательно смазываете. Передаю маме. Э, в общем-то работу на плите. Мама не хочет, чтобы я ее снимал, а точнее не хочет, чтобы вы увидели ее лицо, поэтому обойдемся руками. Покажи руки. Так. Первый блин поехал. Сейчас э, на яичницу похоже. Смотря какие, кто любит блины, кто любит поджаристые, потемнее, кто любит белые. Это уже на вкус. Главное, чтобы не пригорелые получились и вкусные. Во, вот это похоже на блин, в плане окраски. На яичницу не похоже? Нет, на яичницу то старая была похожа. У нас такая модная плита что она автоматически включается и выключается, чтобы не случился пожар, да? Но автоматически, короче, включается и выключается плита. Таких плит не бывает же. Так как не бывает, если вот она включается и выключается. Она сама не включается, ее надо включить. Ну в плане того, что ты ее вот включаешь и она включается и выключается потом. Автоматически. Это когда сама она такая, ты такая вот так щелкнула, она включилась. Меня никто не понимает. Первый блинчик готов. Ой, ну, я совсем не помню. Так это потому, что ты готовил. Сковородка горит, давай быстрее. Сковородка, Сковородка. горит. Так, Половинку. в общем, мой первый блин. Здесь надо все делать быстро. Половину, а? это много а? ты набрал. А как, вот так вот? Ну да? давай, еще отлей. Сковородка сейчас будет гореть. А? Блин будет всё, вот так, вот так вот. Сковородку в руку. Вот так пойдет? Пойдет, а? руку бери. Что, выливать? Что, его вот так вот делать? Давай, давай, быстро это надо, быстро. Все, Сташ. Господи. Не трогай. Не трогай. Я хочу, чтобы мой первый блин получился очень красивым. Но по форме этого не скажешь. Здесь не трогай. А вот здесь? Ну зачем, его не надо трогать. А вот тут? И тут не надо. Быстрее, раз, иначе порывай. О, все. Не трогай его. то да что ж такое? Не поджаривается. <свеч> посмотри, переверни, посмотри, сколько. Пойдет? Ну, Похоже на э -э лаваш. Можно сразу со сковородкой. Все, миссия нкомплетч. Так, дальше. Что <свеч> <свеч> <свеч> да ж такое? Так. Делается в одной руке сковородка, в другой руке. Ну ка отойди подальше, чтобы... Помень... Ты много теста. Чтобы надо. были видны мои эмоции. Поменьше чуть теста, тогда блинчики будут тоньше. Сейчас я нагреваю и вот так вот. Да? да, быстро давай. Раз, два, три. дырок не было о все не пацаночка получилось прям не трогайся пусть хватится пока <къех> поджаривается возьми сливочное масло и смажь блины а сливочное масло а пока а горячее но не вкуснее нежнее будут что это тоже наверное всё, да? В том, в да. в блинах самое главное это это, это быст не спешка надо просто делать а где нужна спешка да. не знаю Привор для блох. Ну вот, видишь, чуть-чуть поджарился. Надо было раньше перевернуть чуть-чуть. Ну, первый опыт. Не надо так делать. Сверху. А почему нельзя так? Ну, потому что... Я боюсь, что он у меня сухой получится. Не получится? Ну, ты его смажешь сверху маслом потом. Меньше трогай лопаткой. А руками? Ну, за что ты делаешь сейчас? я могу, все равно. Можешь. Опять, раз, два, три. Стой. Вот уже, вот с третьего раза М начинает смазывай, получаться смазывать, чтобы масло смазывать. Так, это что значит, что не все так просто? Из первого раза у вас в жизни ничего получаться не будет. К этому нужно идти. Положи их, пожалуйста, Правильно? красиво, чтобы они на дружке лежали. Ты со мной согласны с моими высказываниями? Угу. Потому что сразу все не бывает. Вот у меня только с третьей попытки стало получаться более-менее. Толстый у тебя, блин, получился, потому что надо половинку, да, он, а ты он, больше насыпаешь. Он не толстый, он, он просто по бокам еще чуть-чуть. Ну, короче, да, толстый. Толстый, да. Да. Все переворачивай. Не надо его не вот, это... хлопать по блину. Ну я типа такой, эх, дружеские хлопки по плечу, только по блин, Белый. Да -мо. Мне не нравится жура как ты. Тут... Что не нравится? Как я готовлю блины? Давай, смазывай. Что тебе не нравится? Давай, смазывай. Что тебе не нравится? Сковородка не должна стоять долго. Да ну что тебе не, не нравится? Нет. Сковородку можешь чуть-чуть еще смазать. Мам, я говорю, что Смажь тебе Смажь сковородочку. Не Ты меня слышишь? Что не нравится тебе? Ты как будто в цирке. Ну, все, наливай, все, наливай, наливай. Наливай. Тесто наливай, половиночку. Наливай, Жора. По половинку. Это опять много ты наверное. Да ну шо, что ж. У тебя уже не блины, а оладики какие-то. Монстры. <связывая> <связывая> а может лучше оладики сделать? Нет. <связывая> На оладике другое тесто. Надо. Ты уже не вытерпишь? Нет. Почему? Ну мне сегодня не смешно. Твой сын в первый раз готовит блинчики. От тебя должна звучаться радость, восхищение, что сын готовит. Я восхищена. Это не каша, не надо мешать. Может быть, это мой эксклюзивный способ приготовления. Это очень много. Вот это! Это очень много, отливай. Вот так. Пойдет. Так что Та ты цыкаешь? Почему у меня ж все хорошо? Какая-то свинья получилась. <свят> Какая свинья? <свят> это типа вот это вот это, <свят> да? <свят> вот это вот рот, а вот да. это вот нос. А вот <свят> вот свинья в шоке. <свят> у меня подписчики, наверное, в шоке с моего смеха, потому что вы редко слышите мой смех. Ну, вот такой вот. Оставь Прощаемся. его в покое. <свят> Это же она! Свинюшка! та она! Ну хорошо, пусть будет она! Э, он это свинья! Кабан он! <с <с вот такие блины у нас получились! Я думаю... А! Ты что сковородку двигаешь? Фух! Чуть не обжегся. Вот такие блины у нас получились с мамой! Ну, мамин там первый. Вот такие у меня получились, мой первый раз. Я думаю, для первого раза хорошо. А как там заканчивает Малышева? Жить здорово. Ну и нам что-то было с вами хорошо. Пусть и вам будет здорово. С нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также можете подписаться на мой инстаграм, там я выкладываю вообще все о своей жизни. На этом все, всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем ролике, пока!